Всем приветик. Итак. Всем «Разглад». Давайте сейчас посмотрим, на какую тему, на ком будет разглад. Про любовь, про отношения. Про любовные отношения. Что нужно менять свое отношение к окружающим, к своему здоровью, к любви. Здоровье нужно обязательно беречь, относиться к здоровью. Очень-очень важно и нужно. Бывает, что нет сил, энергии, денег мало, но когда работаете, вроде силы есть, но работа отнимает энергию. Деньги тратятся, вроде и копятся. Отношения вроде как бы и есть. И любовь есть. Вроде как деньги тоже есть, но денег мало. Любви много, хочется, чтобы денег было много. Отношения к деньгам меняются. Энергии много становится, Любви к себе, к окружающим, к своему здоровью. Отношения меняются в лучшую сторону. Старайтесь больше проявлять любовь, показывать в отношениях и к финансам. Проявляйте ко всем. Хорошие отношения. В отношении хорошо. В финансах тоже будет хорошо. Всем пока.